На смену Apex Legends Mobile пришла новая королевская битва. Индос. Огромные арены. Уникальные герои с индивидуальными возможностями. И никакого VPN. We got Добавляйся в главное сообщество игры Windows Battle Royale СНГ в ВКонтакте или Телеграм. И не забудь перейти на страницу регистрации Windows. Все ссылки указаны под видео.